Друзья, приветствую вас! Давно не виделись, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на канале о инвестициях и трейдинге в Украине. Сегодня будет в большей степени предупреждающее видео, чем обучающее или какое-либо... Возможно, даже это можно отнести к обучающим видео, так как я сегодня могу говорить про инвестиции в криптовалюту. Считаю, что тема сегодня, на сегодняшний день, очень востребованная, очень актуальная, даже хайповая да в какой-то степени но так как хайп в моем понимании это что-то негативное и мне хотелось как раз уйти от хайпа и поговорить о важных вещах Итак, эти вещи это инвестиции в криптовалюту инвестицию инвестиции в криптовалюту именно начинающими инвесторами потому что появились прецеденты когда люди уже я это вижу, слышу и так далее, когда люди продают уже машины, продают квартиры, имущество и все деньги вкладывают в криптовалюту в надежде на то, что они заработают. Прошу вас, если вы относитесь к таковым, воздержаться от данных действий. Рынок дикий, необузданный. В Украине криптовалюта э, находится вне правового поля. Даже если у вас получится на ней заработать достаточно приличные деньги или те деньги, допустим, которые вы туда вкинули от продажи своего имущества в надежде, что они удвоятся и вы их оттуда быстро заберете. Они, да, действительно могут удвоиться, но насколько быстро вы их и безопасно заберете, это большой вопрос. Банки, скорее всего, вам перекроют кислород. Вы не сможете вывести эти деньги на банковский счет. Вы, конечно же, сможете судиться и прецеденты уже есть в пользу. Истцов, то есть в вашу пользу, грубо говоря, да. Но не факт, что это будет происходить повсеместно. Это был пока что единичный случай, и возможно, эта лавочка прикроется, или или же будут все-таки приняты какие-то законы, которые ужесточат, ужесточат меры относительно криптовалют. Поэтому какие остаются э, варианты? Заработали вы, допустим, деньги, все хорошо. У вас остается только вариант вывести их через обменник. Обменник, если если уж вы используете на крупных суммах то используйте пожалуйста из рук в руки да то есть тот обменник который есть у вас в городе непосредственно который меняет крипту а, опять-таки здесь вы все делаете абсолютно на свой страх и риск потому что обмануть вас никто не против да скажем так ну в плане на в процессе обмена потому что вы передаете непонятно что на территории украины это ничего не значит а значит с кого вы будете что -то спрашивать то есть э, валютная ценность не валютная ценность имеет какую-то ценность, не имеет они на никакой ценность на территории э, Украины и это большая проблема. С этим нужно быть очень аккуратным, поэтому вкинуть не проблема, абсолютно. То есть вы любую практически сумму можете туда перевести. А вот забирать, подумайте о том, как вы будете забирать. Это первый момент. Второй момент, давайте вообще примем в принципе то, что нельзя так поступать. Нельзя инвестировать на последние деньги. Первое правило инвестора, инвестируй только на то, что ты готов потерять. Соответственно, если вы продаете машину и в надежде на то, что вы окупите быстро свои вложения, удвоитесь, там утроитесь, неважно этого может не произойти. Вообще в инвестиции такое делать нельзя. Очень много каналов сейчас хайпятся на этой теме. Все там кидают сигналы о том, что все знают, как торговать и так далее, и тому подобное. Поверьте моему опыту, да, я торгую больше 6 лет. И хочу сказать то, что... Я до сих пор понятия не имею, куда пойдет инструмент. Абсолютно. Ровно так же, как и все остальные. Никто не имеет понятия, как будет ходить инструмент. Влево, вправо, вверх, вниз, кругами будет ходить. Да не важно абсолютно. Это не имеет значения. Вы каким образом можете победить этот рынок? Ну, Во-первых, это невозможно. А иногда переиграть, именно переиграть, это возможно. Но для этого вы должны начинать управлять, точнее, начинать не пытаться предсказать инструмент, а начинать учиться управлять своим капиталом. И только это приведет вас к выигрышу. И то этот выигрыш может быть Краткосрочный может вовсе не быть, может быть долгосрочный, вам придется заморозить ваши деньги, это очень важно, потому что если даже у вас хватит выдержки не продавать на просадках, а просадки на криптовалютном рынке, ого-го, какие поверьте мне, когда закончится фаза роста, а поверьте, она закончится. И вам нужно будет сжимать все, что вы можете сжать в кулак и сидеть тихенько надеяться на то, что это все отрастет. Уже эта история повторялась в 2019 году, не факт, что она повторится еще раз, но поверьте, рынок будет падать. Инвестирую ли я в криптовалюту? Да, инвестирую. Заработал я на ней? Да, заработал. Много ли я заработал? Об этом я уже говорить не могу, к сожалению. Давайте подытожим, наверное, и хочу сказать, наверное, только одно. Будьте очень аккуратны. Инвестировать нужно, инвестировать можно, но только делайте это правильно. Без фанатизма и какой-то безудержной веры, что ли, в рост актива. Поверьте, такое не бывает. И это тоже пройдет, да, как говорил кто там у нас, Аристотель или кто. Поверьте, все, что растет, все ровно так же будет падать. Может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше, но в любом случае будут падать. Поэтому внимательно не забывайте о том, что деньги перед инвестициями являются еще деньгами у вас в кармане, когда вы только переводите их в брокеру или на биржу, то это уже деньги не ваши, и вы уже на них потеряли. Потеряли на комиссиях раз, а за перевод потеряли на комиссиях при покупке актива два, потеряли на комиссиях при продаже актива три, потеряли на комиссиях при перечислении себе их обратно в кошелек, если вы что-то заработали. Четыре. Эти все этапы вы теряете, и у вас только лишь остается возможность конечно заработать. Друзья, на этом все, с вами был Вячеслав Костенко, Пишите свои комментарии о том, что вы думаете под вот, теме сегодняшнего видео. Нужно ли инвестировать весь свой куш в криптовалюту? Не нужно ли инвестировать? Насколько правильно так делать? Неправильно. До новых встреч. Пока.